Добрый день, друзья! Встречаемся с вами на очередном нутрициологическом прямом эфире. На карантине у нас очень много времени пообщаться на самые разные темы. Сегодня мы продолжим то, о чем начали говорить две недели назад, потому что тема оказалась очень большой. Мы не уложились в отведенный нам первый час, поэтому сегодня в первой части... Я подведу маленькие итоги того, о чем мы говорили на прошлом прямом эфире, для того, чтобы перейти к основной теме сегодняшнего эфира, которая заявлена как ДГК. Напомню, что ДГК – это докозогексоеновая кислота, одна из самых важных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. И почему она одна из самых важных, и почему она особенно важна для нас с вами, то есть для Homo sapiens – мы поговорим во второй части нашего прямого эфира. А для начала мы с вами вспомним немножко, вкратце, потому что это важно в контексте сегодняшнего прямого эфира, о чем мы с вами говорили а, ровно две недели назад. А, мы с вами говорили о том, что такое омега-3 жирные кислоты в целом, а, почему они очень важны и почему очень важно соблюдать в своем питании правильное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот. Ну, а точнее сказать, если мы говорим о питании, соблюдать правильное соотношение предшественников, то есть тех веществ, из которых в нашем организме в конечном итоге и синтезируются омега-6 и омега-3 жирные кислоты. Итак, первый постулат, который мы с вами закрепили на прошлом прямом эфире, давайте напомним. Все клеточные оболочки наших клеток, то есть те стенки, которыми окружены клетки, они состоят в основном из жиров. Там есть белки, там есть холестерин и очень много жирных кислот. Среди этих жирных кислот преимущественно омега-6 и омега-3 жирные кислоты. Из этих омега-3 и омега-6 жирных кислот организм синтезирует особые регуляторные вещества, с помощью которых он управляет работой клеток. При этом мы с вами говорили о том, что по своему взаимоотношению между собой омега-6 и омега-3 – это своего рода вожжи, которым организм управляет как лошадью ямщик. Вещества, которые выделяются из омега-6 жирных кислот, Условно говоря, действуют по принципу плюс. Вещества, которые выделяются из омега-3 жирных кислот, действуют по принципу минус. Соответственно, организм очень тонко и легко и очень быстро может настраивать работу любых наших систем, наших клеток и так далее. Ну, давайте в качестве примера еще раз вспомним сердечно-сосудистую систему. Вот регуляторные вещества которые очень сильно напоминают по своему действию гормоны, которые выделяются клеткой из омега-6 жирных кислот, входящих в состав клеточной оболочки, действуют на сердечно-сосудистую систему следующим образом. Они способствуют повышению возбудимости сердца, увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления, увеличению свертываемости крови, все эти функции очень важны, само собой. Нам в определенные моменты нашей жизнедеятельности нужно повысить активность работы сердца, нужно повысить кровяное давление и нужно увеличить свертываемость крови, например, если какая-то травма. Правда? Но если это будет только одностороннее воздействие, то мы понимаем, что это грозит большими проблемами, потому что высокое артериальное давление или повышенная свертываемость крови это прямая угроза нашей жизни. И для этого в организме в клеточных оболочках существуют антагонисты омега-6 жирных кислот, а именно омега-3 жирные кислоты. Организм из омега-3 жирных кислот синтезирует точно такие же гормоноподобные вещества, но которые действуют абсолютно противонаправленно. То есть те вещества, которые выделяются из омега-3, они наоборот снижают возбудимость сердца, способствуют расслаблению кровеносных сосудов и снижению артериального давления уменьшают свертываемость крови и препятствуют риску образования тромбов. Таким образом, если мы с вами возьмем одну из ключевых наших систем, а именно систему кровообращения, то во всех клетках сосудов, сердца, кровяных клетках, в данном случае тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови, в их клеточных оболочках должен соблюдаться правильное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. Потому что, если это соотношение будет правильное, то организм очень быстро может то повышать, то понижать, то повышать, то понижать. Нужно повысить свертываемость крови. Активизируется канал выработки веществ из омега-6. Нужно, наоборот, снизить свертываемость крови, поскольку возник риск тромбоза. Организм активирует выработку гормоноподобных веществ из омега-3 жирных кислот, входящих в состав оболочек тех же самых тромбоцитов. И вот так всю нашу жизнь по принципу плюс-минус-плюс-минус -плюс -минус, за счет вот этого тонкого подруливания организм легко управляет такой сложной системой, как сердечно-сосудистая. Но для того, чтобы он легко ей управлял, мы должны ему очень сильно в этом помогать. А именно, мы должны в своем питании соблюдать точное соотношение между омега-6 и омега-3 жирными кислотами. И вот здесь как раз и заключается самая большая проблема, которую современный человек должен знать. Для этого опять вспоминаем наш первый эфир и вспоминаем откуда берутся в нашем с вами питании или в питании животных, или в питании наших предков омега-6 и омега-3 жирные кислоты. Как мы их получаем, если они так важны для нашего организма? Ведь по большому счету мы их, и вот это очень важный момент, мы их сами синтезировать не можем. Понимаете? То есть мы можем синтезировать другие жиры. Мы можем синтезировать холестерин, который тоже входит в состав оболочек клеток. Мы можем синтезировать любые другие вещества, которые образуют клетку, в том числе те же самые белки. Но мы, как организмы, не умеем синтезировать омега-6 и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Не зря их называют незаменимыми. Вот эти жирные кислоты являются незаменимыми. То есть мы их можем получать только из пищи. То есть они по своей функции и по своей роли в природе ничем не отличаются от витаминов, которые мы тоже синтезировать не можем, но без которых жить мы тоже не способны. Именно поэтому в середине 20 века комплекс полинасыщенных жирных кислот пищи носил название витамина F. Сейчас так его никто не называет, потому что это не очень точное название, но само по себе слово витамин F говорит о многом. Итак, эти жиры, которые так важны для, например, управления функцией сердечно-сосудистой системы, мы можем получать только из пищи, синтезировать мы их не можем. Возникает вопрос, откуда? В пище существует два основных источника омега-6 и омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Для начала давайте с вами посмотрим на конечный этап этого пути, то есть на нашу клетку. Какие конкретно омега-6 и омега-3 полинасыщенные жирные кислоты входят в состав наших клеточных оболочек. То есть какие конкретно химические вещества и отвечают за выработку вот этих тонких гормоноподобных веществ, которые очень быстро, буквально в десятой доли секунды, могут подруливать работу наших органов и систем. Запомнить их очень просто. Главная омега-6 жирная кислота наших клеток – это арахидоновая кислота. Название сложное, но запомнить его, наверное, нужно для того, чтобы понимать в принципе, а зачем мы питаемся и ради чего мы употребляем в пищу те или иные продукты питания или те или иные биологически активные добавки. Итак, с одной стороны… Омега-6, жирная кислота, главная омега-6 жирная кислота наших клеток, арахидоновая. Она очень важна, потому что, еще раз говорю, нельзя сказать, что омега-3 лучше, чем омега-6. Нет. Важно запомнить, что нам важно правильное соотношение между двумя этими классами жирных кислот. Вот это самое важное. Потому что в последнее время многие почему-то делают особый акцент на омега-3, не понимая, что сами по себе омега-3 очень важны, полезны, интересны. Но для организма, если вы внимательно слушали первую часть моего прямого эфира, очень важно соотношение, потому что это подруливание по типу плюс-минус. Итак, омега-6 жирная кислота, которая есть в наших клетках, это орхидоновая. А омега-3 жирные кислоты, которые входят в состав наших клеток, это те самые, нам сегодня хорошо известные, эйкозапентоеновая кислота, будем ее сейчас называть сокращенно ЭПК, и докозагексоеновая кислота ДГК. Вот, по сути дела, все, что вам нужно запомнить. Архидоновая омега-6, ЭПК и ДГК омега-3. Они должны находиться в должном соотношении между собой. Сегодня ученые примерно говорят о том, чтобы соотношение омега-3 и омега-6 в нашей пище, а соответственно мы предполагаем, что в целом в составе наших клеток, должно быть как 2 к 1, 2 доли омега-6 и 1 доля омега-3. Ну, то есть, условно говоря, на 2 трети наши клеточные оболочки состоят из омега-6, на 1 треть из омега-3. Понятное дело, что это усредненное значение и в разных органах и системах, и сегодня мы об этом поговорим, Соотношение будет меняться, но вам нужно запомнить, в принципе, хотя бы начальную базовую часть. А именно, точное соотношение 2 к 1. Соответственно, в наших клетках примерно 2 части арахидоновой кислоты омега-6 и одна часть омега-3 в виде ЭПК и ДГК. Вот это здоровая клетка, например, той же самой сердечно-сосудистой системы, которая может легко управлять работой вот этой сложной кардиологической махины теперь возникает вопрос мы разобрались архидоновая и пока дгк откуда они берутся в организме как я уже сказал мы их сами синтезировать получать в готовом виде мы можем их либо получать в готовом пище в готовом виде из пищи Сдавайте давайте сразу назовем какие источники могут быть готовых Арахедоновой или пока дгк Архидоновая кислота в природе встречается в очень маленьких количествах, практически в следовых количествах. Есть ее небольшое количество в арахисе, в арахисовом масле, именно поэтому она называется архидоновая кислота. Но это очень маленькое содержание. Больше ее, например, в животном жире, а именно в сале. Вот те, кто любит есть сало, те должны понимать, что вот примерно 10% жиров, которые поступают из сала, это архидоновая кислота. Но в целом в природе архидоновой кислоты немного. Возникает вопрос, откуда мы тогда ее получаем? А мы ее получаем из предшественника. Вот В природе в огромном количестве распространена так называемая линолевая кислота. Линолевая кислота – это главная кислота, например, подсолнечного масла или кукурузного масла. Много линолевой кислоты в молочном жире? Много линолевой кислоты в мясном жире? Вот эта линолевая кислота очень широко представлена в природе. Ее очень много в животных источниках, и ее очень много в растительных источниках. Употребляя в пищу, соответственно, эти источники линолевой кислоты, мы получаем в организм большое количество ее, и дальше организм с помощью специальных ферментов превращает линолевую кислоту в арахидоновую. И арахидоновая кислота поступает в наши клетки. Откуда мы берем омега-3 жирные кислоты ДГК и ЭПК? В отличие от арахидоновой кислоты, в природе много источников ДГК и ЭПК. Но это прежде всего, и точнее сказать исключительно, продукты моря. Это рыба морская, жирная рыба, морепродукты, различные морские водоросли мелкие. Не те, вот, которые мы с вами привыкли есть в ресторанах японской кухни. Там содержание омега-3 довольно низкое. А микропланктон. Вот Если мы живем на берегу моря, или если мы в принципе исповедуем средиземноморскую, японскую диету, то мы вместе с продуктами моря, получаем в готовом виде очень много ЭПК и ДГК. И они напрямую идут в наши клетки. И это на самом деле самый быстрый способ обогащения вот того самого стратегического запаса омега-6 и омега-3 в наших клетках. Но э, здесь возникает резонный вопрос. Далеко не все люди едят рыбу и морепродукты. Далеко не все люди живут вообще-то на каком-то более-менее близком расстоянии от моря. Вот, например, возьмем родину сибирян wellness, сибирского здоровья, Новосибирск. Вот от Новосибирска до ближайшего моря, что на север, что на запад, что на восток, что на юг, порядка трех-четырех тысяч километров. Вот такая географическая ерунда. Нет моря вообще. И надо сказать, что народов, которые живут в таких условиях, очень далеко от моря, их очень много. И очень много животных которые живут в таких условиях и не могут получать, соответственно, в готовом виде ЭПК и ДГК. Возникает вопрос, откуда они берут омега-3, жирные кислоты, и откуда они получают в конечном виде ДГК и ЭПК. В природе есть предшественник. Вот помните, я говорил, что арахидоновая кислота имеет предшественником линолевую кислоту, которая широко распространена в природе. ЭПК и ДГК наш организм может синтезировать тоже из предшественника, а именно из альфа-линоленовой кислоты. Альфа-линоленовая кислота встречается исключительно в растительных источниках. В качестве самых ярких, самых богатых источников альфа-линоленовой кислоты можно назвать семена льна или, соответственно, льняное масло, семена рапса, рапсовое масло. Достаточно много альфа-линоленовой кислоты, например, в грецких орехах, в принципе, альфа-линоленовой кислоты в природе довольно много. При одном условии. Если вы будете иметь на своем столе очень широкий растительный ассортимент. То есть то, как и существует в природе. Например, когда мы берем в расчет корову да, или любого, любое другое травоядное животное. Мы понимаем, что ему тоже очень важно соотношение в клетках омега-6 и омега-3. И корова или любое другое травоядное животное не может получить омега-3 в готовом виде из природы. В отличие от хищников, которые, съедая мясо, например, получают определенную дозу омега-3 в том числе. То есть хищник, который съедает цельную плоть своей жертвы, получает как омега-6, так и омега-3. Потому что, по сути дела, хищник взял и съел все его клетки. А в клетках уже нормальное соотношение омега-6 и омега-3. Травоядное животное, в отличие от него, сделать этого не может. Он, травоядное животное поглощает только траву. В траве, в различных источниках растительной пищи, он получает большое количество альфа-линоленовой кислоты. Альфа-линоленовая кислота поступает в организм. И там с помощью тех же самых ферментов, которые линолевую кислоту переводят в архидоновую, так вот точно... Те же самые ферменты переводят альфа-линоленовую кислоту сначала в ЭПК икозапентаеновую кислоту, а потом следующий цикл синтеза из ЭПК ДГК. И таким образом, получая много альфа-линолевой кислоты из пищи, травоядное животное может себя полностью обеспечить всем необходимым количеством омега-3 жирных кислот, как ЭПК, так и ДГК. И в его клетках будет правильное соотношение омега-6 и омега-3. А вот теперь мы переходим к человеку. А почему у него этого не происходит? Почему человек не может, как хищник или как травоядное животное, спокойно за счет предшественников, которые он получает из пищи, полностью себя обеспечивать омега-6 и омега-3 жирными кислотами в нужном соотношении? Какая проблема случилась с человеком? А здесь есть целых две проблемы. Целых две проблемы, и мы сейчас с вами о них поговорим, чтобы вы представляли, с какой непреодолимой трудностью мы с вами столкнулись. Вот смотрите, человек застрял где-то посерединке. Он и не хищник, который поглощает десятки килограммов живой свежей плоти. И вместе с этой свежей плотью он получает большое количество и омега-6, и омега-3 жирных кислот. Ни один даже самый закоренелый мясоед по количеству мясного белка, поглощаемого каждый день, не сравнится с классическими большими хищниками. Они потребляют белка в 2, в 3, четыре 4 раза больше, чем человек, даже самый закоренелый мясоед. С другой стороны, мы не травоядные, которые поглощают огромный объем растительной пищи, и вместе с этой пищей получают большое количество альфа-линоленовой кислоты, которая идет на образование омега-3. И с другой стороны, большое количество линоленовой кислоты, или, простите, линолевой кислоты, которая идет на образование омега-6, арахидоновой кислоты. Мы застряли где-то посерединке. Мы немного мяса едим и немного травы. И вот из-за того, что мы застряли где-то посередине, мы не можем себя обеспечить ни этим путем полностью... Не этим. Это первая проблема. Вторая проблема. В нашем питании современном случился огромный перекос в сторону линолевой кислоты, из которой образуется в наших клетках омега-6 орхидоновая кислота. Почему сложился перекос? Почему у большинства современных западных жителей... Ну, я имею в виду не в смысле, что они живут на Западе, в Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки, а образ жизни западного человека, который подразумевает определенное питание, больше в сторону готовых продуктов или фастфуда, больше в сторону мяса и хлеба. Я вот про этот стиль питания говорю. Почему у этих людей возникает вот такая проблема перекоса? Что происходит в их питании, что приводит к тому, что омега-6 жирных кислот поступает много, а омега-3 очень мало. Смотрите, проблема номер один. Современный западный рацион не подразумевает большого количества ЭПК и ДГК, потому что в современном западном рационе доля морской рыбы или морепродуктов стремится к минимуму. Вот вы посмотрите на людей, которых вы знаете вокруг. Как много из них любит искренне рыбу или просто ест ее через силу, потому что знает, что это нужно делать. Причем речь идет о дикой морской рыбе, потому что о том, что такое лосось разводной, мы говорили в прошлом эфире, его нельзя автоматически относить к источникам омега-3 жирных кислот. Вот вы посмотрите вокруг себя. Вот, например, возьмите тот же самый Новосибирск. Сколько новосибирцев каждый день искренне и в нужном количестве съедает большое количество Источников готовых омега-3 жирных кислот. Очень малое количество людей. Таким образом, этот источник для западных людей, или, так скажем, для современных горожан, закрыт. Хорошо, вы скажете, но давайте пойдем по пути растительноядных животных. И будем получать омега-3 жирные кислоты из альфа линолиновой кислоты. Это можно сделать, конечно. Но сколько людей вокруг себя вы видели, которые, во-первых, имеют очень широкий растительный ассортимент. Друзья мои, не картошку и не соленые огурцы, а огромное количество растительной пищи, которая и свойственна настоящему травоядному животному. Это первая проблема. Соответственно, если у нас узкий растительный ассортимент, то вероятность того, что мы получаем достаточное количество альфа кислоты, стремится к нулю. А если нет альфа-линоленовой кислоты, то наш, нашему организму не из чего синтезировать собственные ЭПК и ДГК, омега-3 жирные кислоты. Можем, конечно, по пути, пойти по пути концентратов альфа-линоленовой кислоты. Ну, например, каждый день использовать в пищу льняное масло. Опять же вопрос, сколько людей среди ваших знакомых каждый день употребляют в пищу несколько столовых ложек льняного масла? Ну да, один раз в год для поддержания прочитали где-то в газете, что это важно. Попробовали неделю использовать льняное масло. Поняли, что оно терпкое, горькое, невкусное, на нем нельзя жарить, в отличие от подсолнечного. И забыли про это. Соответственно, вот проблема. У нас ни рыбы нет в ассортименте, ни большого количества растительной пищи, ни даже концентрата альфа кислоты. Ее нет. А теперь смотрим на эту сторону спектра, то есть на омега-6. То есть, смотрите, с одной стороны резко снижается обеспеченность организма омега-3 жирными кислотами и их предшественниками. С другой стороны, в нашем рационе очень большое количество молочной и мясной пищи, которая содержит в себе как и непосредственно арахидоновую кислоту, так и ее предшественник линолевую кислоту. Второй момент. Опять же вспоминаем современный городской западный рацион. Огромное количество хлеба. Хлеб, хлебобулочные изделия тоже являются богатым источником омега-6 жирных кислот, которые превращаются в наших клетках в арахидоновую кислоту. Третий момент, очень интересный. Поскольку современное сельское хозяйство переходит на экстенсивные методы работы, то современное мясо, которое выращено на комбикормах, а что такое комбикорма? Это прежде всего фуражное зерно. То есть, смотрите, корова в природе – Каждый день съедает сотни видов различной растительной пищи. И получает из, этой, из этих сотен видов растительной пищи огромное количество разных жирных кислот, в том числе необходимых нам альфа-линоленовой кислоты, которая обогащает мясо этой коровы омега-3 жирными кислотами. А если корова содержится на ферме, на комби-корме, на фуражном зерне, а фуражное зерно преимущественно содержит омега-6 жирной кислоты, то, соответственно, и в клетках данной коровы происходит перекос. Поедая мясо такой коровы, мы получаем преимущественно омега-6 жирные кислоты и очень небольшое количество омега-3 жирных кислот. Если в нормальном организме, правильно действующем и правильно питающемся человека, как я говорил, Соотношение омега-6 и омега-3 в пище, либо в чистом виде омега-6 и омега-3, либо их предшественников, из которых дальше в организме образуется конечная орхидоновая или ЭПК-ДГК, должно быть, помните, в каком соотношении? 2 к одному. Две части омега-6, одна часть омега-3. То в современном западном рационе это соотношение по тем причинам, о которых я сейчас только что рассказал, Сместилась в сторону 10 к 1 и даже 20 к 1. Представили ситуацию? Норма – это когда две части омега-6 и одна часть омега-3, а у современного западного человека, например, если мы возьмем Северную Америку, то по данным научных исследований и замеров получается, что у многих жителей мегаполиса в Северной Америке в день поступает 20 частей омега-6 и всего лишь одна часть омега-3. И всего лишь одна часть омега-3. Соответственно, в наших клетках в итоге происходит смещение вот этого соотношения. Становится больше омега-6, причем намного, и становится меньше и тоже намного омега-3. И теперь смотрите, что происходит. Как нарушается система регуляции. В клетках, допустим, опять же возьмем ту же самую сердечно-сосудистую систему, да? В клетках много омега-6 жирных кислот, соответственно выделяется большое количество веществ, которые повышают возбудимость сердца, увеличивают частоту сердечных сокращений, повышают наклонность к аритмии, повышают тонус сосудов и артериальное давление, повышают свертываемость крови. То есть когда организм дергает за ниточку омега-6, выбрасывается огромное количество веществ, которые делают вот это действие с нашей сердечно-сосудистой системой. И как только организм видит, что происходит перекос, слишком большая свертываемость крови, слишком высокое артериальное давление, наклонность к аритмии, он пытается выровнять ситуацию. И он дергает за ниточку омега-3, потому что он знает, что в принципе в нормальных условиях из омега-3 жирных кислот выработаются вещества, которые уравновесят это действие. Он дергает, но безуспешно за эту ниточку, потому что омега-3 очень мало. И то количество регуляторных веществ, которые выделяется из них, недостаточно, чтобы выровнять вот это соотношение. И поэтому у современного западного человека происходит перекос в сторону веществ, которые э, ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы. И вот теперь смотрите любопытный момент. Помните одно время... Да и до сих пор вы это можете встретить. А с экранов телевизоров, с газет, с этикеток нам говорили. Покупайте растительное масло. Покупайте цельное, рафинированное растительное масло из Аргентины. Или с Кубани. Или откуда-то еще. Потому что в растительном масле нет холестерина. 0% вынесено на этикетку. 0% холестерина. Замените растительным маслом. Свое сливочное масло и ваша сердечно-сосудистая система скажет вам спасибо. Отчасти так, уменьшение количества холестерина в условиях его избытка конечно окажет какую-то пользу сердечно-сосудистой системе. Но смотрите, что происходит с другой стороны цепи. Налегая на подсолнечное масло, мы увеличиваем в своем питании. Долю линолевой кислоты, из которой в нашем организме синтезируется арахидоновая кислота. И чем больше мы едим растительного масла, тем больше смещается соотношение в клетках в сторону омега-6, и тем меньше омега-3. И тем меньше омега-3. И, соответственно, мы-то из благих соображений хотели снизить уровень холестерина и помочь своему сердцу, а навредили ему с другой стороны. И еще один очень важный момент, который мы должны понимать, говоря о перекосе в сторону омега-6 жиров в нашем питании, а именно предшественников, вот того самого растительного масла, кукурузного или подсолнечного, которого сегодня очень много в нашем питании. А тех самых омега-6, которых сегодня очень много в нашем питании нашем потому что мы едим очень много хлеба, а хлеб это источник преимущественно омега-6 жирных кислот. Точнее сказать, предшественников той самой арахидоновой кислоты. Что еще очень важно понимать? Вот смотрите, допустим, вы питаетесь, как питались. И вот сейчас вы прослушали мой прямой эфир и услышали, что оказывается в растительной пище есть альфа-линоленовая кислота, которая является предшественником омега-3 жирных кислот. И вы говорите себе, отлично, рыбу и морепродукты я все равно не люблю, есть их не буду, доступность в моем городе низкая или стоит они дорого – это не моя стезя. Я вот пойду в магазин здорового питания и куплю баночку льняного масла. Отличный вариант, друзья мои. Правильное пищевое поведение. Вы покупаете баночку льняного масла и каждый день добавляете по 1-2-3 ложки в свое питание, в салаты, куда-то еще и думаете – что вот благодаря альфа-линоленовой кислоте вы сможете полностью восстановить баланс омега-3 жирных кислот в своих клетках. Но это происходит далеко не так, как вы думали. Знаете почему? Помните, я говорил, что линолевая кислота, ну, то есть вспоминаем опять же растительное масло наше, и альфа-линоленовая кислота, это льняное или рапсовое масло. Вот эти две кислоты являются предшественниками. Одна омега-6 арахидоновой кислоты в наших клетках, другая ЭПК и в меньшей степени ДГК. Для того, чтобы они превратились в конечный продукт данных биохимических реакций, им нужен фермент. Помните, я говорил про этот фермент? Он носит сложное название Дельта-Десатураза. Можете не запоминать, запомните другое. Вот этот фермент, он нужен как для превращения линолевой кислоты в архидонову, так и для превращения альфа-линоленовой кислоты в ПК и потом в ДГК. А фермент один. И теперь представьте себе, что в вашем питании очень много линолевой кислоты. И даже если вы сюда добавите чуть-чуть альфа-линоленовой за счет бутылочки того самого льняного масла из магазина здорового питания, то организм, организму не хватит ферментов и на то, и на другое. Возникнет конкуренция. Между линолевой кислотой и альфа-линоленовой конкуренция за маленькое количество вот этого фермента. И в итоге, даже несмотря, что вы добавляете альфа-линоленовую кислоту, количество ЭПК и ДГК, которое будет из нее синтезироваться, будет небольшим. Да, вы улучшите соотношение омега-6 и омега-3, да. Но эта скорость реакции образования ЭПК и ДГК будет крайне медленной. Понимаете? То есть вот тот перекос в современном питании, который случился в массовое потребление линолевой кислоты, орхидоновой кислоты и, соответственно, вот этот перекос в сторону омега-6 жирных кислот, он не может быть легко компенсирован за счет альфа-линоленовой кислоты, потому что она не является готовой омега-3 жирной кислотой. Она должна пройти сложные биохимические преобразования. А фермент один, и конкуренция за него очень жесткая. И не факт, что альфа-линоленовая кислота сможет победить то большое количество линолевой кислоты, растительного масла, молочных продуктов и мясной пищи, которая есть сегодня в нашем питании. Тем более, что, как я говорил, современное мясо комбикормовых животных содержит преимущественно тоже омега-6 жирной кислоты. Вот такая ситуация, в которой мы с вами оказались. И, соответственно... Нам нужно, конечно же, обратить внимание в данном случае на готовые ЭПК и ДГК, которые мы с вами должны получать в готовом виде, либо в составе морской пищи, либо в составе концентратов биологически активных веществ. Потому что если ЭПК и ДГК поступают в готовом виде, то им не нужны никакие ферменты для преобразования. Они ни за что не будут конкурировать в нашем организме. Они напрямую поступят в клетки и потихоньку будут выправлять вот это нарушенное соотношение. А теперь еще очень важный момент, и мы с вами переходим к основной части нашего сегодняшнего эфира, а именно к вот этому замечательному природному веществу, вот с такой интересной аббревиатурой ДГК, докозагексаеновая кислота. Смотрите еще в какую ловушку попал сегодня человек. Ловушка заключается в том, что у человека омега-3 полинасыщенные жирные кислоты выполняют не просто функцию биологических регуляторов. То есть, когда они попадают в клетки, из них синтезируются определенные регуляторные вещества, которые управляют, например, той же самой сердечно-судистой системой, процессами воспаления, иммунной системой и многими другими функциями нашего организма. По принципу плюс-минус. Омега-6, омега-3. Если они в правильном соотношении, то организм легко управляет вот этими процессами и не допускает либо чрезмерного повышения каких-то, процессов, активизации каких-то процессов, либо наоборот снижения неблагоприятного снижения каких-то процессов. Он все время подруливает. Но у человека омега-3 насыщенной жирной кислоты и особенно докозагексоедная кислота, то есть ДГК, со временем приобрели дополнительную и может быть еще более важную функцию. И вот здесь мы переходим вот к этой важной функции, в чем она заключается? Дело в том, что докозагексаеновая кислота, преимущественно докозагексаеновая кислота, стала ключевой частью, ключевой структурной частью клеток центральной нервной системы, а именно головного мозга. Благодаря своим уникальным функциям физико-химическим, о чем мы сейчас с вами поговорим, докоза гексоеновая кислота в процессе эволюции стала одной из ключевых жирных кислот нашего головного мозга. Ключевых жирных кислот нашего головного мозга. Ее функция в головном мозге уже далеко ушла от простого регулирования процессов соотношения омега-6 и омега-3 и гормональных веществ, выделяемых из той и из другой. Далеко вперед ушла. Прежде чем, однако, мы с вами об этом поговорим, я хочу закончить свою мысль, почему мы, как люди с вами, попали вот в эту ловушку дефицита омега-3 жирной кислоты преимущественно дефицита докозагексаеновой кислоты. Смотрите, докоза кислота входит в состав головного мозга и выполняет там огромное количество очень важных функций, которые определяют нашу сознательную деятельность, нашу память, быстроту наших нервных реакций, работу органов зрения, потому что органы зрения являются непосредственной и неотъемлемой частью нашего головного мозга. По сути дела, клетки сетчатки – это не что иное, как мозговая ткань. Так вот, докоза гексоэновой кислоты выполняет ключевую роль в работе этих важнейших органов для жизни, здоровья и репродукции животных. Головной мозг, органы зрения – но вы понимаете, о чем идет речь. И головному мозгу требуется большое количество докоза кислоты. Постоянно. Особенно в процессе созревания организма. ну и взрослому организму тоже, потому что он должен выполнять вот те функции мозга, от которых зависит его жизнь. Итак, сделаем первый вывод. Докоза кислота очень важна для здоровья нейронов головного мозга и для здоровья сетчатки. Ну, давайте ограничим область нашего обсуждения пока только этим. И просто мы говорим, что докоза гексоэновая кислота совершенно незаменимый структурный компонент клеток головного мозга. Соответственно, мы, как люди сознательные, или животные, как животные, зависящие от работы головного мозга, нуждаются в очень большом количестве докоза кислоты. Откуда они ее берут? Помните? Давайте еще раз вспомним. Хищники поедают мясо своих жертв, и вместе с этим мясом жертв получают и омега-6, и омега-3, и в том числе докозокексоеновую кислоту, которая идет на поддержание работы клеток головного мозга. То есть они все получают из пищи в достаточно большом количестве. Им хватает, они не испытывают дефицит. Клетки головного мозга животных, хищных, обеспечены достаточным количеством докоза докозокексоеновой кислоты, потому что они получают ее в готовом виде из пищи. Травоядные животные, откуда они берут? Еще раз напоминаю, в, пи в, э в растительной пище много альфа-линолиновой кислоты. Альфа-линолиновая кислота в больших количествах, вспомните, корова какое количество травы перемалывает, в больших количествах поступает в организм человека. И дальше, с помощью ферментов, о которых мы с вами говорили, альфа-линолиновая кислота сначала превращается в ЭПК, эйкозапентаиновую кислоту, а потом в ДГК. И вот этот ДГК, которую они получили опосредованно из растительной пищи, идет в головной мозг. Я говорил, что процессы синтеза ЭПК и особенно ДГК из альфа-линоленовой кислоты происходят очень медленно и малоэффективно. Даже на первом этапе, когда из альфа-линоленовой кислоты синтезируется ЭПК, скорость очень низка. А чтобы потом из ЭПК синтезировалось ДГК, требуется еще больше усилий и скорость еще меньше. Но травоядных животных защищает две вещи. Первая вещь. Они съедают очень много травы и, соответственно, получают очень много альфа кислоты. И даже если процент превращения альфа-линоленовой кислоты в ЭПК и ДГК маленький, то, учитывая исходный объем травяной пищи, и альфа кислоты, они все равно себя обеспечивают достаточным количеством ДГК. А теперь второй и самый важный вопрос, о котором, наверное, даже не все догадываются. Вот я, чтобы не быть голословным, открою здесь у себя табличку. Вы ее можете сами дома набрать в интернете. Это абсолютно доступная и, наверное, все про нее даже слышали информацию, но в контексте омега-3 жирных кислот это очень интересный момент. Кто из вас слышал о таком э, термине, как коэффициент энцефализации? Ну, наверное, в таком виде вы не слышали, но наверняка знаете, что у разных животных существует разное соотношение массы головного мозга к массе тела. Чем более совершенное животное, тем, чем больше у него развита центральная нервная система, тем больше у него масса мозга по отношению к, ко всему телу. Вот, Чтобы вы поняли, о чем идет речь, давайте с вами э, на примере вот этой таблицы, вы ее еще раз говорю, запомните коэффициент энцефализации или соотношение массы мозга к массе тела, вы можете эти таблички легко найти в интернете. Итак, смотрите. Взрослый мужчина или женщина. Коэффициент энцефализации около 7. Это очень высокий коэффициент. А вот ребенок 2-6 лет, у которого очень активно развивается центральная нервная система и на первых порах именно центральная нервная система является главным его органом. Коэффициент энцефализации в два раза больше 14. Ну вот давайте с вами вот запомним две эти цифры. 14 у ребенка 2-6 лет и у взрослого человека около 7. Это очень высокие цифры. Потому что, например, у коровы, помните ядное животное, которое съедает очень много травы и получает альфа линоленовую кислоту, коэффициент энцефализации всего лишь 0,5. 0,5. То есть настолько меньше соотношение мозга к массе тела. Давайте с вами возьмем, например, человекообразных обезьян. У них коэффициент энцефилизации 3,5, то есть в два раза меньше, чем у взрослого человека. А, например, у хищников, давайте возьмем с вами лис, вот в народных сказках говорят что леса очень хитрая и на самом деле народная мудрость всегда оказывается правой действительно если мы возьмем все хищников то у лесы самый высокий коэффициент энцефализации то есть у нее самое высокая среди хищников соотношение массы мозга к массе тела у лесы соотношение почти два то есть всего лишь в три с половиной раза меньше чем у человека но все равно очень мало да согласитесь а например морские хищники Такие, как дельфины, обладают коэффициентом энцефализации, превышающим коэффициентом энцефализации человекообразных обезьян. И не последнюю роль в этом я уверен, конечно, такой теории точно нет, но я уверен, играет то, что они питаются морской пищей, и у них в готовом виде огромное количество ДГК в их непосредственном питании, то есть в той рыбе, которую они поглощают. Итак, смотрите, зачем я это вам рассказал? Зачем я рассказал о том, что у коровы коэффициент энцефилизации всего лишь 0,5, а у ребенка в возрасте 2,6 лет в 28 раз больше. В 28 раз больше. У ребенка в 2,6 лет в 10 раз больше коэффициента насофилизации, чем у хищника самого развитого в виде лесы раза, простите, в да, больше, чем в три раза больше, чем у дельфинов. Зачем я про это говорю? А дело в том, что масса мозга человека настолько высока, настолько объем головного мозга высок, настолько количество нервных клеток высоко, что ему для обеспечения клеток докоза гексаеновой кислоты Тех механизмов, которые были у его предшественников в виде человекообразных обезьян, или тем более хищников, или тем более травоядных животных, недостаточно. Даже если мы, подобно корове, выйдем на пастбище и будем каждый день употреблять то же количество травы, что ест и корова, в надежде на то, что та альфа-линоленовая кислота, которая есть в растениях, перейдет в ДГК в итоге, и мы обеспечим весь свой мозг эти, этой ДГК, но она призрачная. Если мы, подобно хищнику, начнем есть живую плоть и думать, что вот с этой живой плотью мы получим достаточное количество ДГК, опять же, обманчивая идея, потому что коэффициент энцефализации человека настолько больше, чем у хищников или травоядных, что ему за счет тех же механизмов восполнения дефицита ДГК не, невозможно обойтись. Понимаете? Вот в чем ключевая вещь. И именно поэтому, возможно, развитие головного мозга у морских млекопитающих, типа дельфинов, косаток и прочих, идет опережающими темпами, даже по сравнению с человекообразными обезьянами, возможно, как раз связано с тем, что они получают ДГК в готовом виде и в очень больших дозах. То есть человек застрял вот в этой ловушке. У него мозг вырос настолько сильно, что его система пищеварения и переработки предшественников омега-3 жирных кислот в виде мяса или в виде травы недостаточны для того, чтобы массово обеспечить свой головной мозг таким количеством ДГК. Вот в такой ловушке мы находимся, понимаете? А теперь вопрос. Зачем мозгу такое количество ДГК? Дело в том, что по своим физико-химическим свойствам докозагексоидная кислота ДГК, вот та самая аббревиатура, обладает совершенно уникальными свойствами. Эта кислота, в отличие от других жирных кислот, особенно в отличие от насыщенных жирных кислот, является очень текучей. То есть, чем больше в клеточных оболочках ДГК, тем более эти оболочки текучие. А что значит текучие на языке физиологии? А это значит, что через текучие оболочки, то есть а, а синоним текучего – это маловязкие, то есть практически невязкие. То есть вот есть вязкие оболочки, где очень много насыщенных жиров. Вот вспомните сливочное масло, да? Вот, он, а, вот она классическая концентрат насыщенных жиров – Масло сливочное, вязкое, твердое. А теперь вспомните рыбий жир, вот где много очень ДГК и ПК. Очень текучая жирная, жирная масса, не вязкая. Так вот, теперь представьте себе, конечно, с известной долей упрощения, что в клеточных оболочках мозга и глаз очень текучие клеточные оболочки. Это значит, что нервные сигналы через них передаются очень быстро, моментально. Рецепторы, которые расположены в текучих оболочках, работают очень быстро. Например, глаза. Да? Вот мы получаем э, фотосигнал э, из внешней среды. И если в наших оболочках э, клеток сетчатки очень много ДГК, и они не вязкие, текучие, то этот сигнал через рецепторы и через текучие оболочки очень быстро передается. Очень много ДГК в наших лобных долях. Тех долях, которые отвечают за концентрацию внимания, за удержание фокуса внимания, за мыслительную деятельность, за память. Почему? Потому что это нейронные процессы. Нейронные процессы протекают с невероятно быстрой скоростью. Есть даже такое выражение «скорость мысли». Так вот, чтобы они протекались с невероятно быстрой скоростью, клеточные оболочки должны быть максимально текучими, а рецепторы в них должны получать максимально быстрый сигнал. Для этого в процессе эволюции – в нашем головном мозге, особенно в молодом мозге, то есть серое вещество, например, в отличие от древнего мозга, которое свойственно нашим древним предкам, рептилиям и так далее, вот в новом головном мозге в сером веществе очень много докозы гексоэнной кислоты. Потому что ключевое отличие серого вещества – это моментальное протекание миллиардов нервных процессов это можно обеспечить только если в клетках головного мозга или в глазах, то же самое передача фотосигнала и, соответственно, остроты зрения, будет много ДГК. И вот теперь вам маленький факт. Смотрите. Наш мозг, если его лишить воды, то есть взять сухое вещество нашего головного мозга, состоит больше, чем на 50% из жиров из липидов. Больше, чем на 50% из липидов. Теперь, если взять эти липиды, которые составляют, как я уже сказал, больше половины сухого вещества головного мозга, мы с удивлением обнаружим, что у здорового человека от 10 до 20% этих липидов, которые составляют больше половины веса нашего мозга, приходится на омега-3 жирные кислоты. 10-20% всех липидов, которые содержатся в нашем головном мозге, это омега-3 жирные кислоты. А теперь, если мы возьмем эти 10-20% омега-3 жирных кислот, то мы увидим, что 90% из них это докозогексоеновая кислота. А теперь очень важный момент. 10-20% от массы всех липидов головного мозга это усредненная цифра. То есть это мы взяли весь мозг, вот его перемололи и посчитали. Но мозг – это не единая субстанция. Мозг разделен на разные отделы, которые выполняют разные функции. И если мы начнем сравнивать содержание омега-3 жирных кислот, из которых, как я уже сказал – 90-95% это докоза кислота, то мы увидим интересные вещи. Например, если мы возьмем серое вещество лобных долей головного мозга, то есть тех самых лобных долей, которые делают нас человеком. Вот человеком сознательным, хомосапиенсом, тем человеком, который делает тяжелую нервную работу, который выполняет плодотворную умственную работу. Вот если мы возьмем серое вещество головного мозга, мы увидим, что там содержание омега-3 уже не 10-20% от всей массы липидов, а будет стремиться к 30-40%. И не забывайте, что среди них 90% это ДГК. А если мы возьмем сетчатку глаза, помните, я говорил, что это тоже мозговая ткань, то там количество вообще в принципе ДГК, уже не омега-3 в целом, а ДГК, составляет более 50%. То есть в клеточных оболочках сетчатки глаза больше 50% всех жиров – это докозагексаеновая кислота. Понимаете, какую невероятную структурную функцию с процессом эволюции приобрела докоза кислота? А теперь вспоминайте э, тех самых китов, э, дельфинов и касаток, э, которым мы не устаем удивляться в океанариумах или в дикой природе. Насколько они умны, как они себя ведут, э, как, какой интеллект коллективный в том числе они проявляют. Опять возвращаемся к коэффициенту энцефализации, который у них. То есть по коэффициенту энцефализации во всем живом мире дельфины уступают только человеку. И то совсем немного. То есть если мы возьмем взрослого человека, у него 7, а у дельфина до 5. Коэффициент до 5. И тут мы с вами вспоминаем, чем питаются дельфины, касатки и прочие э -э -э морские млекопитающие. И мы увидим, что они в чистом виде получают докозы кислоту из рыбы, которая является главным носителем и козы кислоты, и докозы кислоты. То есть, смотрите, любопытная вещь, да? Ведь кто знает о происхождении а, дельфинов и морских млекопитающих, тех же самых морских львов, морских свиней, морских коров и так далее? Кто знает? Ведь они ушли в воду суши и их предшественники например те же самые лошади и травоядные животные у которых коэффициент энцефализации если мы возьмем травоядных животных предшественников дельфинов и других морских млекопитающих на суши, коэффициент энцефализации 0,5 в лучшем случае 1 они уходят под воду они становятся морскими млекопитающими они полностью меняют свой рацион и уходит от травоядного рациона на полностью хищный рацион, но в данном случае это рыба и морские животные, получают огромное количество докоза гексоиновой кислоты, и коэффициент энцефализации у них резко возрастает. И уступают они только теперь человеку. Понимаете, какая вещь? Вот банальная молекула докоза гексаеновой кислоты, которая в силу своих физико-химических свойств оказалась. Совершенно незаменимой для развития центральной нервной системы ее высших отделов. И что происходит дальше? Да? Поэтому, друзья мои, когда мы сегодня говорим, принимать или не принимать омега-3 жирные кислоты, об этом можно спорить. Но вот когда мы говорим о том, чтобы поддерживать оптимальный баланс докозагексоэновой кислоты, здесь споров никаких не может быть. Мы люди. У нас коэффициент энцефализации, то есть масса мозга очень большая. Тот организм, который нам достался в наследство от наших травоядных предшественников, не способен перерабатывать растительные предшественники ДГК в нужном объеме. Из альфа-линоленовой кислоты мы можем получить достаточное количество ДГК только в один период нашей жизни. Это беременность. Вот у беременной женщины организм специально включает. В вот этот биохимический процесс на полную мощность, потому что он понимает, что от того количества ДГК, которое будет в грудном молоке и в крови матери в период беременности и выкармливания зависит формирование потомства здорового, зависит формирование здоровой нервной системы из органов зрения у ее ребенка. И поэтому в этот короткий период, всего лишь на все, на протяжении года организм максимально задействует максимальную биохимическую активность, которая переводит альфа-линоленовую кислоту и коза пентоиновую кислоту, а потом в докоза кислоту. Но этот год, вот эта беременность и выкармливание, это единственный период в жизни человека, причем только человека женского пола, когда биохимические механизмы превращения предшественников докоза кислоты в ее конечный продукт работают на полную мощность, я бы даже сказал, на 200-300%. На Во все остальное время этот канал очень медленно работает. И если мы хотим обеспечить свой головной мозг и свои глаза достаточным количеством докоза кислоты, мы должны будем обратиться либо к морской диете, либо к концентратам докоза кислоты. И именно поэтому, если мы с вами вспомним наш ассортимент корпорации Siberian Wellness, и вспомним такой продукт как Neurovision с говорящим названием, да, Neurovision, то вы теперь и понимаете, да, почему в его составе не просто омега-3 жирные кислоты. А очень высокая доза, а именно 800 миллиграммов. А вот я считаю, это мое личное мнение, что суточная доза, необходимая каждому человеку для оптимальной работы головного мозга и зрительной системы, это 800 миллиграммов, 1000 миллиграммов готовой докозы кислоты. Вот именно теперь вы понимаете, почему в нейроВижен именно в чистом виде докозы кислота кислоты. Потому что наш... Коэффициент энцефализации, друзья мои, не оставляет нам никакого другого выбора, кроме как этим мозгом думать, включать его и понимать. Природа здесь тебе не поможет, давай доставай это сам. Как это сделали дельфины. Ну что ж, до свидания, до встречи в следующем прямом эфире. О теме его мы с вами сообщим отдельно в Инстаграме. Я думаю, это будет что-то, может быть, в продолжении этой темы, потому что, согласитесь, как только мы начинаем говорить про головной мозг, про глаза, про коэффициент энцефализации это вызывает безумный интерес. Спасибо за внимание. До встречи.